Тема сегодняшнего занятия у нас это создание оформления видео в видеоредакторе Камтазия. Было домашнее задание по написанию видео в тему Масленицы. Сегодня я вам проведу такой небольшой мастер-класс. Покажу, как работать с Камтазией, чтобы вы тоже могли, повторив мои действия, выполнить то несложное задание, которое мы для вас с Татьяной придумали. Итак, значит, я сейчас уйду на демонстрацию экрана. Видно, видно работы Сейчас нажимаю на плюсик добавить. У меня видите, здесь уже файлы есть. Нажимаю на плюсик. Выходит вот такое меню: Импортировать файл. Нажимаю на рабочем столе. Приготовил специально папочку, которая называется У меня для урока. И вот здесь у меня все файлы, которые я хочу импортировать в этот проект. Нажимаем первый файл. Потом на клавиатуре нажимаем кнопку Shift. И нажимаем последний файл, Ну а вот эти все файлы теперь откроются у нас вот здесь. Нажимаете на этот файл мышкой левой и перетаскиваете его вот на эту линию, которая называется Timeline. Мы сделали параметры проекта 1280 на 720. Не факт, что ваши файлы, которые вы загрузили, все будут этого размера. Они уже наверняка будут отличаться от этого размера. И нам надо его выделить, взять за угол и растянуть. Следующий, переходим к следующему файлу. Видите, а этот файл вообще маленький, да? но его надо сделать. Растягиваем на весь экран. Теперь нам надо сюда поставить переходы. Вот находим вкладку переходы с левой стороны. И какие вам нужны переходы, такие и ставьте. Ну, я обычно пользуюсь переходами либо поворот страницы, либо допустим, вот смотрите, навел мышку, да, поворот страницы. такой, Либо перелистывание. Ну, очень удобный, допустим, переход, перелистывание. И вот сюда спокойно так ставим в этот же видео нам надо добавить текст который нам объяснит последовательность наших действий вот внизу вот здесь есть текстовый файл но на прозрачном фоне здесь видите не бойтесь печатайте потом можно это все дело растянуть вот здесь вот можно выбрать шрифт ну давайте возьмем покрупнее так можно размер увеличить Красиво смотрится на этом фоне, оставляем на месте. И смотрите, последний у нас кадр, это вот, копируем. И сюда тоже вставляем текст. Текстовый файл. Выделяем и вставляем. Ну, можно его и посередине поставить, кому как нравится. Можно вверх, в самый верх ввести, Вот так поставить. Можно внизу ставить. Вот, в принципе, у нас с вами получилось видео. Видите, проигрываем наше видео. Звука нет, да? не интересно смотреть. Давайте озвучим. Для того, чтобы озвучить, нужно поставить... Можно музыку, можно голосом. Давайте поставим музыку. Как ставится музыка? Берется точно так же файл музыкальный и перетаскивается сюда. вот Можно сверху, можно снизу, где угодно. Он все равно будет воспроизводиться. Вот, допустим, мы поставили музыку. Но и вот на этом файле вы хотите, чтобы музыка увеличилась, вы можете вот таким вот образом ее громкость увеличить, а вот сюда в начало файла поставить звуковые эффекты, то есть, чтобы она не сразу ступенчато вот так вот увеличилась, а плавно, да? Вот сюда ставите. Видите, что появляется? Появляется как бы такое усиление. Так, а теперь смотрите. Музыка-то длиннее получилась, чем наш фильм, да? Мы подводим к концу нашего фильма "Бегунок" и снова нажимаем на разделитель. Вот это оставшийся кусочек мы просто удаляем, а вот сюда в конец ставим затухание музыки. Эффект затухания музыки. Все. И теперь что получается? Смотрите. Этот фильм посвящен рецепту приготовления блинов на масленицу. Вот, к примеру, вот этот эффект нужно сюда поставить. Можно еще вот сюда, можно еще вот сюда, и вот так. То есть и буквенные эффекты поставить можно спокойно на все файлы. Смотрите, нажимаем на кнопку «Вывод», открывается вот такое меню. Здесь вот написано «Настраиваемые параметры видео». Мы предустановку сделали с вами, когда настраивали параметры проекта, у нас получилось, что у нас выходной файл будет иметь размер 1280 на 720. Но это редактируемое разрешение, его можно изменить. Ждем. Немного сейчас подождем. Сейчас закончится создание видео. Оно создастся. Смотрите, вот здесь нажать кнопочку готово. Я вообще планировал вам показать полностью весь процесс еще публикования на YouTube канал. Вот вышло вот такое меню. Можно выбрать файл, нажать, а можно вот так сделать. Смотрите, просто берем левой мышкой этот файл, сюда тащим и отпускаем, и начинается загрузка. Так. Видео, конечно, получится. Еще мне хотелось бы узнать, нужны ли вам дополнительные занятия. Ну все тогда. Спасибо всем за внимание. До свидания. До пятницы.